Всем привет! В этом видео я покажу вам, как вставить субтитры в видео. Итак, давайте приступим. Вставить субтитры в видео можно различными методами. Существует всего лишь два метода ставки субтитров в видео. Это hardsap и softsap. HardSub это когда субтитры непосредственно вшиваются в графику видео, то есть после ставки этих субтитров в видео их будет невозможно удалить. Еще такие субтитры называются вшитыми видео. SoftSub это когда субтитры представляют собой отдельный файл, и они включаются и отключаются в плеере, по желанию пользователя. Эти субтитры могут находиться как внутри контейнера видео, так и снаружи. Определившись, какие субтитры нам нужны, какой формат ставки нам нужен метод, будет зависеть наш дальнейший список действий. Если мы хотим вшитые субтитры, то большинство монтажных программ поддерживают ставку вшитых субтитров в видео. Давайте я вам покажу, как экспортировать субтитры на примере DaVinci Resolve. Как вы видите, здесь у меня есть проект с наложенными уже субтитрами. Мы просто переходим в пункт экспорта вот. и переходим в настройки субтитров. Нажимаем экспорт субтитров и выбираем вшить субтитры видео и тогда те субтитры, которые у нас отображаются на таймлайне будут вшиты в наше видео то есть эти субтитры будет невозможно удалить из видео даже когда мы будем это делать на монтаже также мы можем сделать отдельный файл субтитров, выбрав вот эту настройку separate file тогда у нас субтитры будут в таком виде также мы можем шить а, файл именно в контейнер видео, а, выбрав эту настройку. Тогда у нас а, не будет отдельного файла в субтитров, но он будет встроен в сам контейнер видео. И мы сможем запускать его. Но у данного метода есть а, свой минус. Минус в том, что нам нужно каждый раз перекодировать видео, то есть если у нас уже есть готовое видео и готовые субтитры, то нам придется закидывать это видео в монтажную программу и субтитры в монтажную программу и уже заново делать перекодировку этого видео. Следовательно у нас понизится качество этого видео. И чтобы оно сильно не понизилось, нам придется брать и повышать битрейт этого видео. Вот. Но есть способы, как э, вставить субтитры в видео, не перекодируя это видео. Я сейчас их вам расскажу. Самый первый и простой способ это способ при помощи матрешки. Мы просто используем программу mkv Toolnix и э, экспортируем туда свои видеофайлы и субтитры вот так вот выглядит программа mk2.nix и мы сюда просто импортируем свой видеофайл и субтитры заходим в проводник и импортируем соглашаемся на все и как видите у нас встроены субтитры видео выполняем слияние и у нас готов видеофайл с расширением mkf но в данном методе есть один минус не, все, не вся техника поддерживает mkv потому что например телевизоры тоже не поддерживают иногда и поэтому в этом будет минус данного метода. Но этот метод очень хорош тем, что весьма прост. Для того, чтобы вставить субтитры видео в тот же контейнер, не кодируя полностью видео, мы можем использовать программу ffmpeg. Программа ffmpeg — это такая консольная программа, она очень сложная, я не буду разбирать ее в этом видео и просто предоставлю вот эту команду, которая отвечает за вставку субтитров в тот же контейнер без перекодирования видео. В этом видео я покажу вам программу Shutter Encoder, которая весьма простая и, по моему мнению, самая лучшая. Давайте перейдем к программе Shutter Encoder. Вот программа Shutter Encoder. Мы сюда просто перекидываем свой видеофайл. Вот. Нажимаем заменить контейнер. Выбираем тот контейнер, который нам нужен. MP4. Где он тут? Вот он. Нажимаем вкладку Редактировать медиа-контент. Соглашаемся. Добавить субтитры. Добавить субтитры. Выбираем здесь путь к субтитрам. Но у меня здесь автоматически он выбрался. Можем выбрать язык, применить. ОК, применить. И нажимаем запуск функции. И вуаля у нас за одну секунду без какой-либо переконвертации, в это видео вставились все субтитры. Мы можем это проверить. Запускаем. И видим, что у нас здесь есть субтитры. Вот они, они. И их можно также выключить. Вот это так работает эта программа. Надеюсь, я кому-нибудь помог. И на этом видео заканчивается. Если хотите меня поддержать, ставьте лайки, подписывайтесь. А на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.